22 августа государство Децентурион объявило о запуске внутреннего рынка. Это означает, что граждане могут самостоятельно продавать и приобретать токены без участия третьих сторон. Функционал маркета реализован на персональных страницах граждан. Для торговли нужно сделать две вещи. Первое – настроить цену покупки и цену продажи токена. Также необходимо ввести адрес кошельков биткоина и эфира. Именно на них пойдет доход с торговли. Все, теперь можно торговать. Я поискал покупателя, и он был готов купить мои токены. На моем лендинг page он нашел интересующий его токен, выбрал метод оплаты, ввел сколько токенов ему нужно, затем он произвел перевод и подтвердил его. Все просто. Но у меня было меньше токенов, чем он хотел купить, поэтому система автоматически нашла для него самую выгодную цену на страницах других граждан. Так, всего за несколько минут я заработал около тысячи долларов. Удобно, ничего не скажешь. Кроме того, заработали и те граждане, у кого я скупил токены. Так и вы можете выставить цены и сами поискать покупателя, например, в Телеграме. Либо подождать, пока ваши токены система выкупит автоматически. Часть прибыли я реинвестирую в покупку других токенов и буду ждать, когда они полетят на луну. Удачи! You